Жизни на Земле постоянно угрожают разные опасности. Последнее событие, истребившее динозавров, произошло 65 миллионов лет назад. Астероид размером более 15 километров поперечники упал в районе Мексиканского залива недалеко от полуострова Юкатан, где на память о нем остался кратер диаметром около 200 километров. Но что если существует не менее опасное явление, способное сделать нашу планету непригодной для жизни? Например, взрыв сверхновой? Сверхновыми, как известно, называют взорвавшиеся звезды. Нашему желтому карлику в обозримом будущем такая опасность не грозит. Но этого можно ожидать от соседних, более массивных звезд. В момент взрыва сверхновая излучает столько же энергии, сколько Солнце вырабатывает за 5 миллиардов лет. Если подобное событие произойдет в радиусе 20 световых лет от Земли, то оно неминуемо оставит след на нашей планете. Потоки ультрафиолетового, гамма и рентгеновского излучения, достигнув Земли, повредят ее озоновый слой. Образовавшиеся бреши не затянутся долгими десятилетиями. За это время ультрафиолетовые лучи уже от нашего Солнца истребят планктон, основу пищевой цепи в мировом океане. Начнется массовое вымирание живности в воде, а затем и на суше. Под действием космических лучей в верхних слоях атмосферы резко возрастет содержание диоксида азота. Мельчайшие капельки этого газа образуют туман, который, окутав нашу планету, заметно охладит ее атмосферу. Гораздо хуже, если взрыв сверхновой произойдет еще ближе. Ученые подсчитали, что при взрыве звезды на расстоянии десятки световых лет от нас, количество озона в атмосфере нашей планеты сократится вдвое, последствия окажутся катастрофическими. Ультрафиолетовые лучи вызовут рак кожи, слепоту и окажут повреждающее действие на иммунную систему организма, повышая восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Ультрафиолет разрушит и клетки растений, что вызовет повсеместный голод. Насколько велика такая опасность, спросите вы? В нашей галактике вспышки сверхновых наблюдаются в среднем раз в 50 лет. То есть пока нам просто везло, и большинство сверхновых взрывалось далеко от Солнечной системы. В непосредственной же близости, на расстоянии менее десятка световых лет, взрывы сверхновых возможно один раз в сотню миллионов лет. Вероятность этого события невелика, тем не менее, подобное с Землей уже было. По оценкам астрономов, со времени рождения жизни на нашей планете, в окрестностях Солнечной системы несколько раз взрывались сверхновые подтверждение этому в середине 90-х годов физик Джон Эллис из швейцарского ЦЕРН и его американские коллеги Брайан Фитц и Дэвид Шрам предположили, что если вещество, выброшенное сверхновой звездой, накроет Землю, то в атмосферу проникнут некоторые экзотические элементы, а сев на поверхность суши или на дне моря, они образуют отложения в виде изотопов, которые не встретишь на Земле в большом количестве. Например, железо-60 и плутоний-244. Долгожданное открытие сделала группа немецких физиков во главе с Гюнтером Коршенеком еще в 1999 году. Изучая вулканы, они обнаружили железо 60 в отложениях, добытых с дна Тихого океана, близ острова Питкерн. Количество изотопа железа 60 превышало норму в тысячу раз. За последние несколько лет ученые обнаружили необычно высокий уровень содержания железа 60 и в лунной породе, которая была собрана в рамках космических миссий Аполлон. Изотоп попал на Землю и на другие космические тела Солнечной системы от ближайшей сверхновой несколько миллионов лет назад. Как установили ученые, явление, которое произошло в отдаленной галактике, оказало воздействие на климат нашей планеты, повлияв на формирование облаков в атмосфере и снизив среднегодовую температуру. В результате на Земле произошел ледниковый период, который существенным образом повышает влиял на эволюцию человека. Спасибо за просмотр, не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Жду ваших комментариев. Пока!